Одноклубники, рада вас приветствовать! Готовим отправку призовых кружек для наших финалистов, а также призы за второе и третье место, а это муфты на руль и сумка-кофор. Скоро посылки будут отправлены.